Здравствуйте! Программа «Епочта-экстрактор» e позволяет найти множество электронных адресов ваших потенциальных клиентов. Программа позволяет извлекать имейлы e сайтов по заданным критериям. Скачать демо можно по ссылке в описании видео. Очень важно запустить программу от прав администратора, кликнув правой кнопкой мыши по эрлоку. Если вы уже приобрели регистрационный ключ, то активировать можно через справка «Регистрация». Допустим, мы хотели бы собрать базу имейлов стоматологии города Москва. В браузере нашли справочник, медицина, стоматология. Если взглянуть детальней на анкету, то видим, что имейл находится в открытом доступе, и можно быть уверенным, что программа его извлечет. Прежде чем настраивать поиск в настройках, в общих настройках можем задать условия обработки JavaScript. А в закладке «Фильтрация имейлов» e задать условия экстрактору. Обязательно содержать либо исключить какое-то данное на выходе работы программы. Например, в результате поиска мы хотели бы видеть только ящики, зарегистрированные на доменах Mail.ru и Gmail. Подсказка говорит о том, что символ звездочки заменяет любое количество любых символов, поэтому мы можем задать условия так. Звездочка собачка gmail.com. И аналогично для mail.ru. В том числе мы могли бы задать условия для нежелательных эмайлов. E Например, инфо собачка звездочка. Сохраняем результат. Начать поиск можно кликнуть на поиск, расширенный поиск. Либо выбрать кнопку Еще. Поиск по сайту подразумевает извлечение с конкретного сайта, как в нашем случае. Следующий вариант, при котором можно извлечь имейлы, внеся в поиск ключевые слова вашего запроса. И третий вариант позволяет комбинировать предыдущие два условия поиска. На следующем шаге ограничиваем поиск текущим сайтом. Глубина задается по умолчанию, но этот параметр можно изменить. Важно понимать, что чем глубже поиск, тем длиннее по времени и тем дальше программа будет ходить в поисках имейла. В фильтрации можем задать слово «стоматология» так как это ключевой момент поиска. Делается для того, чтобы программа не ходила по дополнительным размещенным, например, баннерам и не вытягивала из них ненужные имейлы. E Если сайт требует регистрации, кликаем на «Настройки». Ссылка загружается автоматически. Далее тут указываем логин и пароль и сохраняем результат. Нажимаем непосредственно «Поиск». У нас есть первые результаты работы программы. В найденных имейлах e видим, что... Есть только Mail.ru и Gmail, как мы задавали. И нет ни одного имейла, который начинается на Info, которое мы задавали в исключении. Также можно кликнуть по найденному результату и пойти на страницу, откуда оно было извлечено. В том числе можно удалить дубликаты, кликнув на результаты, удалить повторяющиеся имейлы. Результат работы программы можем сохранить в буфер обмена в программы Excel, либо Word на выбор, либо перейти в наши программы для дальнейшей работы. Например, в в программе по проверке адресов, так как список еще сырой, либо в программу Mailer для непосредственной рассылки, если мы уверены в качестве базы. Если у вас что-либо уже приобретено, то данные программы будут доступны с 20% скидкой с личного кабинета. Благодарим за обращение. Приятной работы.